Мы в Британском музее и смотрим на один из самых важных предметов коллекции розетский камень. Он в витрине, окруженный людьми, которые фотографируют его. Люди обожают его. <laughs> да, они его любят в сувенирном магазине, есть такие сувениры. Вы можете получить свой собственный маленький розетский камень. Вы можете получить плакат с розетским камнем. Кружку с его изображением. Кажется, вы можете получить половичок с розетским камнем. Но сам камень невероятно важен в историческом плане. Он дает нам возможность впервые понять, возможность пройти читать возможность перевести иероглифы. Иероглифы это язык письменности древних египтян, и до середины 19 века мы не знали, что они обозначают. Сам язык изобразительный, и это привело к настоящей путанице. Потому что, по-моему, ранние археологи думали, и лингвисты думали, что рисунки, которые они могли видеть, изображали птицы, змей, и ряд других форм в действительности отражали какой-то предмет реального мира. Верно, если вы видите птицу, это каким-то образом относится к птице. Но в действительности это не совсем так, это гораздо более утонченный язык. И розетский камень на самом деле помог им понять, что египетские иероглифы и рисунки. Это не пиктограммы, как ни удивительно, они фонетические. Все это, похожее на рисунки, на самом деле изображает звук. И это то, как они смогли в конце концов понять и перевести древнеегипетские иероглифы. А причина, по которой они смогли это сделать, была в том, что камень содержал одно и то же сообщение, трижды на трех разных языках. Итак, три языка. Древнегреческий, в самом низу. Это был язык административный. Это был государственный язык. А причина тому завоевание Египта Александром Великим и установление греческого правления в эпоху эллинизма. Он был утвержден в Древнем Египте. Давайте вспомним, что мы говорим о примерно 200 годах до нашей эры. Когда фактически приближается конец использования иерогрифа. Пройдет еще несколько сотен лет, прежде чем они окончательно исчезнут. Это действительно конец языка возрастом тысячи лет. В середине дематическое письмо, что дословно означает «язык народа». Это был распространенный язык, использовавшийся египтянами. И сверху, конечно, священное письмо. Это были иероглифы. Это был язык, который мы не могли читать. Пока у нас не появился розетский камень, и мы смогли увидеть в письме на розетском камне картуши, которые содержали имена правителей. Картуши – это своего рода продолговатые контуры, содержащие имена правителей. В данном случае это Птолемей Пятый. И различив имя этого правителя в этих трех языках, мы нашли ключ к расшифровке иероглифов. Это заняло десятилетия. Это было невероятно трудной задачей. Мы даже еще не сказали о том, как он был найден. Наполеон привел свои армии в Египет, и Наполеон привез с собой несколько, я думаю, мы могли бы назвать их своего рода археологами. И один из тех, кто сопровождал Наполеона, нашел или случайно обнаружил розетский камень. Он использовался как часть фундамента форта на самом деле. И, конечно, изначально был возведен в храм или рядом с древним египетским храмом. я полагаю, необходимо сказать, что это нижняя часть гораздо большей стелы или довольно высокой своего рода каменной плиты. Итак, Наполеон привез ее с собой. Погоди-ка секунду, потому что мы не в Лувре, мы в Лондоне, в Британском музее. Итак, как такое могло произойти? Ну, британцы разгромили Наполеона и забрали камень, а через год или два, в 1801 в 1802 году он был привезен в Британский музей, и с тех пор он находится там. Очевидно, до сих пор он чрезвычайно популярен.